Объект 232. Класс объекта. Эвклид. Особые условия содержания. Объект 232 должен содержаться в центре пустой комнаты размерами 20 на 20 метров. Стены и пол должны быть выполнены из белых рассеивающих тень материалов. Освещение должно производиться несколькими утопленными в потолок лампами с резервным контуром питания. В радиусе 8 метров от объекта не допускается формирование любых теней. Лампы должны заменяться сразу же, как только возникает необходимость в этом. При этом доступ к ним для ремонта осуществляется сверху через специальные ремонтные шахты. В случае полного отключения электроэнергии, включая отказ резервного генератора, вход автоматически запечатывается. В случае, если объект активен, те, кто непосредственно приписан к объекту, должны находиться под наблюдением согласно протоколу 11 б базы данных уровней допуска. Существует вероятность, что объект может использовать некоторых из своих жертв для наблюдения за окружающим пространством. В активизации объекта должны действовать условия содержания второго класса опасности. Если шахты над комнатой по какой-либо причине будут недоступны, то перед заменой ламп в комнате должны быть размещены несколько напольных ламп. При этом они не должны находиться в зоне действия объекта. Кроме того, напольные лампы могут устанавливаться в комнате в экспериментальных целях. Описание. Объект – это базальтовый рельеф габаритами приблизительно 100 см на 75 см на 20 см. И изображающий богиню Решки Галь, который предлагает печень нечто, похожее на утупку шумерского демона, возвращенного обратно пожертвований Решки -Галь. Тени отбрасываемые. В радиусе 8 метров от объекта проявляют необычные свойства. Вне зависимости от температуры в комнате, температура в затемненной области будет равна 10 градусам за Цельсия. Сотрудники, заходившие в тень в пределах зоны действия объекта, сообщали о возникшем у них чувство страха, меланхолии, безнадежности и анемелости Также имеются доклады об ощущении в тени чего-то взгляда, пилающихся в кожу махтях или когтях а также шепоте на неизвестном языке. В особенно больших или темных тенях проявляются раны. Объект был извлечен из шумерских руин неподалеку от Тель-Ибрагима, Ирак. Поступали сведения о слухах о случаях общения с мертвыми. Найдены загрязненными. При этом следы зубов являются нехарактерными для местной фауны. Чаще с лунным циклом. При этом, большее проявление эффектов объекта происходит во время новолуния и меньше во время полнолуния. Войдя в здание, группа обнаружила Включающий рваные раны на Внимательный осмотр места показал, что в областях, где на объект падала тень, не было никаких следов крови или тканей. Объект был доставлен в складской блок 07.05.1900. Объект был перемещен в зону 19. Сотрудник D-801 сумел сбежать из своей камеры. Он был найден в среди шлюза, ведущего в камеру содержания, с дубиной в руках и пытался открыть дверь в камеру. Помимо этого, он ломился в кухонные помещения и покинул их, взяв несколько сырых внутренних органов, которые нес в там же взятом бумажном пакете. Когда сотрудники службы безопасности попытались остановить его, он впал в ярость и начал беспорядочно размахивать дубиной будучи схваченным он заявил что он должен добраться до объекта и что пакет с органами предназначен ему в качестве подношения для того чтобы застолбить мое место в иракли расследование показало что d801 подвергался воздействию объекта больше чем любой другой тестовый субъект и стал слышать голоса одним из первых